Здравствуйте, меня зовут Ирина Шуваева. Я консультант по развитию бизнеса. Для тех, кто не знает, что это такое, я сейчас объясню. В последнее время я часто сталкиваюсь с некоторыми категориями бизнесменов, которые создали свой бизнес, чтобы обеспечить себя работой. Конечно, это важное для них решение, но здесь в первую очередь встает вопрос, какова цель такого бизнеса и как долго этот бизнес протянет. Чем я могу помочь таким бизнесменам и тем собственникам, которые достигли своего определенного уровня и дальше роста бизнеса нет. Если вы принципиально хотите развиваться, мы с вами встречаемся и обозначаем формат сотрудничества. А для начала я провожу бесплатный базовый вашей системы продаж. Почему вам нужно обратиться именно ко мне? Потому что мне доверяют как специалисту, много лет отработавшему в системе B2B и умеющий выстраивать отделы продаж. Что я могу вам гарантировать? Внедрение ключевых показателей ваш бизнес, выстраивание системы продаж, наложение потоков клиентов и персонала, ну и стопроцентную гарантию возврата денег, если мы с вами не добьемся намеченных результатов. Почему это сделать нужно именно сейчас? Вы, конечно, можете отказаться от работы над своим бизнесом, но существует некая точка невозврата, когда даже уже супер-пупер-консалтинговое агентство не сможет вам ничем помочь. Поэтому под этим видео есть ссылочка, где вы можете оставить свои координаты, и мой помощник свяжется с вами. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.